вам показать цветы которые расцвели у меня на сегодняшний день и дополнительно покажу какую красивую подставочку я купила для своих орхидей это у меня попугайчик смотрите он как замечательно расцвел какая изумительная расцветочка на нем сколько опустил бутончиков корни мы потом будем смотреть для начала красоту смотрим Немножко не четко он показывается, так как не в ту сторону окно свет отражает. Если бы вечером было, было бы интересней. Вот такой у меня красивенький попугайчик. Здесь у меня фаленопсис бабочка. Он не распускается. Не открывает свои цветоносики до конца жду-жду пока он откроет вот эти лебесточки а он их вообще не разворачивает посмотрите какой красивенький там внутри оно такое темненькое ажурное но цветет уже долго уже до нового года я его купила и пересадила здесь у меня двойная посадка здесь две бабочки в этом горшочке будут расти это будет желтая бабочка с малиновыми вот такими вот крылышками. Ну, посмотрим, когда расцветет. Она еще маленькая. Да я детку купила, азиатскую. Картинка была такая, как я себе думаю, мечтаю. Ну, посмотрим, что получится. Дальше. Здесь я посадила. Черную орхидейку. Это реанимашка, которая выращивалась у меня с одного листика. Вот этот листик уже отходит, отживает свое. Молодые листочки пошли в рост. Там очень длинный один корешочек. И маленький пустился в рост корешочек. И я решила посадить. Это у меня пульчерима. Выпустила цветонос. Тоже прекрасно себя чувствует. Она росла в керамзите. Я так и посадила в керамзит э, черную орхидейку и пульчериму. Переходим ниже. Здесь тоже у меня двойная посадка. Здесь коода. В прошлый раз я снимала видео. И желтенькая орхидейка. Ой, что это за дырочка. Ничего себе. Что-то прогрызло. Надо будет проследить за этими орхидейками. Но на листочках ничего нет. Я так периодически смотрю. Но если еще что-то появится, я пролью актарой и все будет с ними хорошо. В центре моей подставки мой прекрасный башмачок. Он цветет уже тоже очень давно. Смотрите, какой он огромный, красивый, сочный. Лебесточки усы эти такие красные. Ну, вот резетки. Я здесь посадила три вида башмачка. Вот этот посадила Мауди, вот этот посерединке, вот этот, этот Мауди. Он должен быть вот такого цвета. А этот я купила такой реанимашечка, болезненный, вот так он называется. Там корней практически не было, ну будем спасать. Всех башмачки я посадила в один горшочек, так как старые розеточки, которые отцвели, отмирают. Нарастают новенькие и с новых дает цветоносы. Старые розетки второй раз не цветут. То есть места им хватит. Смотрите, Видите? один цветок, второй и третий. Ну, если в крайнем случае не будет хватать, что я сделаю? Пересажу. Так, покажу термометр у меня здесь на окне. Влажность воздуха у меня 52 процентов Температура на окне 20 градусов. Переходим на следующие орхидейки. Здесь у меня ренимашечка. Она очень хорошо наращивает корневую систему. Сейчас покажу вам. Вот эти два листочка она нарастила у меня. Вот смотрите, пустили корешочки. В чем я наращиваю корневую систему, я всем рассказывала препарат показывала шикарный препарат смотрите мои видео все будете знать и корни будут расти как на дрождях. затем цветущие орхидейки пошли смотрите какая прелесть форма тоже необыкновенная этого цвета цветка и много распустил бутончиков такой как облачко получилось переходим выше этот цветочек похож ну, на дикого кота, только дикий кот крупнее намного. Дикий кот стоит рядышком, сейчас покажу. Вот он, вот он прекрасный дикий кот. Видите, насколько он крупнее? Ну, очень похож, он мелко создание и крупная красота. Сейчас вам покажу сначала мелкий Это мультифлорка. Мультифлоры очень много выпускают цветоноса Вот данный случае раз, два, три цветоноса, и потом идут разветвления в форме дерева. Они любители подсвести Вот на этом хорошо видно. Видите, в бок пошли разветвления. Ну, то есть такие веточки. И они в стороны растут, и много цветочков Здесь у меня желтая орхидейка. Название я не знаю, но она очень прекрасна. Сочная. Она не пахнет, не ароматная. Губа у нее такая беленькая. Вот видите, на конце. Ну, необычный цвет. Это моя новиночка. Видите, в каком состоянии я купила. Она еще адаптируется. Она у меня на карантине. Ну, вот такая расцветочка. Далматинс, что ли. По-моему, далматинс. Вот сбросила она бутончики. И ее уценили. Ну, на вид она очень красивая. Выше у меня орхидея варигатная И минечка такая. Хорошенькая. Здесь у меня реанимашки. А, покажу вам реанимашку. Хотела в отдельном видео, ну ладно, покажу, как она адаптируется. Посмотрите, листики вялые, желтые отсыхает, но она начала пускать корешочки. Сейчас покажу. Смотрите. Видите, постояв в этом препарате, она опускает корни. И вот этот средний листик начал набирать турга. У нее все хорошо, все подходит ей. И... Ставим на место о после поговорим. Сегодня я вам полочку хотела показать, подставку, которую я купила. И наверху у меня стоит леодора. Она сейчас не цветет сбросила свой цветочек, ну вот набирает новый бутончик. У нее револьверное цветение. Очень красивое. И вот такая в общем виде подставочка для цветов я приобрела. Она называется, по-моему, лесенка. Или как? Очень удобная. Я по две орхидейки посадила. И очень удобно, места мало занимает. И даже можно сбоку окно открыть, ручка вот на проветривание. Будет удобно, место есть куда. У меня была здесь другая подставочка, и она занимала место, ручку вот так перекрывала. И я не могла и не открыть окно, ничего, хотя бы чуть-чуть, надо же проветрить. А с этой подставкой мне очень нравится. Очень хорошая подставочка. Всем советую, рекомендую. И горшки эти замечательные. Они двойные. Здесь даже три орхидейки у меня растут. Эти я еще не пересадила. Просто поставила орхидейку. Поставила в горшочек. И поливаю сверху. Внизу вода. В двойном горшке. И влажность поддерживается. Можно и таким способом выращивать, просто поставив в горшочек. А можно пересадить, как я вот башмачки посадила. И тоже хорошо, и влажность. И сверху я немножко мох положила, ну, чтобы не испарялась влага. И это моим орхидеям очень нравится. А это у меня чармер расцвел. Цветы у чармера сочные. Они даже когда уже, ну... Отмирать начинают, они все равно не выгорают. Цвет остается тот же. И крупная. Смотрите, какой он расцветочка. Камера немножко искажает, он четче желтый. А здесь более бледный показан. Но тоже красиво смотрится. А вот такой цветущий подоконник на сегодняшний день. Спасибо всем за внимание, оставайтесь на моем канале, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания. Всем доброго.